Всем привет! С вами в эфире, как всегда, канал Портал 713 и я его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня мне хочется рассмотреть очень такой важный, интересный вопрос. Что же такое оферта и как этой офертой пользоваться? Потому что все мы живем сейчас в условиях оферты, но люди не понимают все-таки, что это такое. На самом деле оферту у нас регламентирует Гражданский кодекс Российской Федерации и в принципе там... Все очень подробно написано. Но я вам постараюсь рассказать все на очень-очень-очень простых ваших жизненных примерах, которые вы все знаете. И если вы поймете вот применительно к этим э, моим каким-то вот э, примерным историям, да, то вы поймете в принципе, как, как это работает. Оферта была создана для продвижения рекламы. Вообще это фишка маркетологов, чтобы вы понимали. Для продвижения товаров, для продажи товаров, услуг и так далее. Работы и всего остального. Как это Работает. Но самый простой пример, который можно привести, вы приходите в столовую, в обычную, в самую, что ни на есть обычную рабочую столовую, да, вы берете поднос, первое, что вы делаете, вы смотрите на меню, вот, и меню это и есть оферта, то есть это некий прескурат цен, это некие блюда, которые сегодня предлагаются, да, борщ там сто рубля стоит, там я не знаю, плюшки стоят 27 семь рублей и так далее. То есть вы читаете эти цены. И если вы, согласно этих цен, этого наименования продукции, соглашаетесь с этим, да, то есть что такое сам вот этот ценник, когда вы читаете меню, а, или в любой ресторан вы пришли, неважно, ребят, ну давайте возьмем столовую, да, вы пришли, прочитали ценник, сегодня, значит, по пресс у нас 36 блюд, вот, и цены вот такие. Вы выбрали, что вы хотите кушать, посмотрели, сколько это стоит, да, и а, вы подходите теперь к раздаче и говорите, вот дайте мне, пожалуйста, борща, там, макарошек с котлеткой, да там два кусочка хлебушка и компот вот то есть вы что сделали на самом деле вы приняли приглашение делать оферты. Оферта это рекламное предложение реклама Оферта ни к чему не обязывает вы эту рекламу смотрите каждый божий день по телевизору на всех вывесках стендах там не знаю витринах магазинов это реклама ребят Само по себе оферта – это реклама, но не просто реклама, а реклама, содержащая все существенные условия договора. А что значит существенные условия договора? Это то, на основании чего человек может принять верный обоснованный выбор. Ну, не то чтобы верный, а обоснованный выбор, да, то есть соглашаться ему на эти условия или не соглашаться. Если вы скажем так, откликаетесь на какое-то приглашение, то есть на какую-то рекламу откликаетесь, вот вам говорят, вот фен такой крутой, всего 500 рублей, очень классный фен, там его рекламируют, всего 500 рублей, и вы такие смотрите, блин, классно, да, фен за 500 рублей приходите, а он китайский, он вообще не работает, он не тянет, нужен вам такой фен? Не нужен, но вы откликнулись на рекламу, вы не узнали ни мощность этого фена, ни что у него там розетка оказывается тройная с тремя вилками, а не с двумя, да, то есть вам плевать было на все это дело, да? вы заказали, значит, увидели в этом, в телемагазине увидели такую рекламу, ой, классный фен, и когда вы его получили, вы расстроились. Почему вы расстроились? Потому что вы не ознакомились со всеми существенными условиями договора. То есть эта реклама должна была содержать следующее, дословно. Что у этого фена там вот тройная вилка, поэтому вам к нему нужно за 100 рублей еще купить переходник. Да? У этого фена там всего лишь 12 ватт мощности, поэтому неизвестно, что вы там можете посушить и как долго. да? И так далее. То есть технические характеристики должны были тоже прилагаться. А если технические характеристики не прилагались, то есть нарушены существенные условия договора, да, вам не предоставили полную информацию о продукте, о товаре, то это нарушение закона о защите прав потребителей. Понимаете? И вы, пользуясь уже другим законом, не законом оферты, да, а другим законом о нарушении а, ваших потребительских прав, вы уже оспариваете вообще в принципе да, заключение сделки. А саму сделку оспариваете и требуете вернуть деньги, что, ребята, вы меня обманули, вы скрыли все, значит, данные о товаре, да, и подсунули мне фуфло. Вот, так вот, смотрите, сама по себе оферта, еще раз повторю, это реклама, просто реклама. Вот когда вы, допустим, ну вот представим такую ситуацию, да, вы решили подзаработать, вам очень нужны деньги. Вы можете прийти в любую пиццерию, взять вот эти вот рекламки, листовки и стоять у метро где-то раздавать. Вы что, когда будете раздавать листовки, будете у каждого просить поставить печать, подпись, а также, я не знаю, там, распишитесь мне обязательно, что вы получили. Я вас буду контролировать, что вы от меня это получили. Ну, ребят, ну это бред. Понимаете, оферта – это реклама. Она ничего вообще в принципе не несет, Абсолютно. Это реклама. Точно так же эту рекламу распространяет по всем телевизорам. Купите шампунь у нас такой-сякой, у вас ваши волосы, вот, если не выпадут, то будут очень блестящие шелковистые. Вот, это такая же реклама абсолютно, просто у вас эта реклама написана. Значит, Uh, смотрите, здесь единственное, вот эти вот ключевые моменты вы должны понять, что это написанная реклама. То есть, что написано в той оферте по физлицу, которую я выложила. Там написано дословно, что на основании законодательства Российской Федерации да, я разделила, как бенефициар, имею на это полное право, я разделила понятие выгодоприобретатель и убыткоприобретатель. И я вас на правах рекламы, я вас знакомлю своей позицией на правах реклама. Я имею также полное право вас познакомить под роспись, но вы не обязаны ставить роспись, понимаете? Но познакомить я могу, пожалуйста. Поэтому я могу прийти в суд и сдать в экспедицию, получить отметку о том, что суд принял. Вот Это значит автоматически, раз суд принял, это значит автоматически, что они ознакомлены с этой рекламой. Просто ознакомлены, да? Это, боль... это не подтверждает ни акцепта. Вот сейчас мы дойдем до того, что такое акцепт. Акцепт – это согласие. Согласие на рекламу. Это не означает акцепта. Это ничего не означает. Это значит, что вас просто приняли, и люди, уже те, кто принял, они обязаны с этим ознакомиться. Они на себя взяли такие обязательства по изучению вашей рекламы, по изучению вашей оферты. Вот и все. Других обязательств за ними пока еще нет. Они просто взяли, вот даже в банк вы принесли, вам поставили отметочку, да, то есть они приняли на себя обязательство это изучить. Все, в любую организацию вы послали то же самое, они изучили вашу рекламу. Все понятно, они просто ее изучили, да. А дальше, смотрите, дальше начинается самое веселье. После того, как они приняли к изучению, дальше у них два варианта. Они должны по первому варианту, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, либо написать полный отказ, то есть сказать, мы не а, акцептуем эту оферту, да? либо, либо, они должны а, по большому счету как-то ее, в общем, вам за, завернуть и опровергнуть. Но они ничего не делают. Либо они ее должны акцептовать, то есть у них два варианта. Если они первым вариантом, если они вам четко не пишут, что мы не акцептуем эту оферту. Все, ребят, дальше ну, бесполезно. То есть ну, вам просто дали отказ на вашу рекламу. А, и это совершенно законно. Не надо их дальше добивать. Ну хорошо, они не... вы же имеете право не согласиться купить в магазине шампунь. Ну, не нравится он вам по каким-то причинам, но ну, не хотите вы покупать этот шампунь. Но это же ваше право, пани, это же не ваша обязанность его купить. Нет, это ваше право, вы пошли купили тот, который вам нужен, понимаете? Или в столовой, допустим, вы же не обязаны покупать котлету, которую вы не любите и не едите, да? Это ваше право, вам предложили полный перечень, вы можете из этого перечня выбрать. То, что вы хотите, если вы ничего не хотите, ваше право отказаться полностью сложить поднос и вообще выйти из этой столовой, понимаете? Ваше право, вас никто по оферте заставить не может, это реклама. Дальше идет следующая история, дальше идет история с акцептом. Так вот, что же такое акцепт? Акцепт – это согласие сделать, вступить в сделку, то есть совершить сделку. Вот что такое акцепт. Причем не просто так совершить сделку, а сделку на условиях этой рекламы то есть когда вы видите что шампунь продается по 360 рублей да то есть вы смотрите ага, вот такой шампунь по 360 рублей вы согласны купить этот шампунь по этой цене но если завтра выяснится что в соседнем магазине этот шампунь по 200 рублей понимаете вы уже ничего не оспорите потому что вы же согласились вы же купили то, что там дешевле, ну какие претензии? Ну, ну нет претензий, понимаете? Все, вы согласились на рекламу, вы могли, там у вас по закону о защите прав потребителей, если только пройтись, да, если там упаковка не нарушена, можно сдать и так далее. Но с точки зрения оферты все заключено верно. да, Такая же история с тем, что... Вы вот пришли в столовую, да, вы прочитали меню, выбрали три блюда, подошли, там вам их наложили, да, на раздачу, подошли к кассе, вы их оплатили. Все, ребята, вы акцептовали оферту, именно вот ä, по тем товарам, которые вы выбрали. Вы, вы понимаете, так, такой есть тонкий нюанс, я вам расскажу. Если вы прочитали цены, вы со всеми ценами не согласны, но вы купили булочку там, за 12 рублей, за ту цену, которая вас устроила, то в случае с офертами действует такой маленький нюанс, что в случае акцепта хотя бы маленькой части, да, хотя бы вот одной булочки из всего списка, вы соглашаетесь со всеми условиями договора. То есть, купив маленькую булочку, вы соглашаетесь со всеми ценами в столовой, в принципе, да, но это не значит, что вы обязаны купить весь этот прескуран, да, все, что там написано, нет, вы просто соглашаетесь. То есть, да, такие цены имеют право быть, ну, хорошо, да, они же имеют право поставить свои цены, которые они считают выгодным для того, чтобы у них там ликвидность была у предприятия, да ради бога. Вот в чем фишка. Поэтому вы пишете в акцепте, в своей оферте, да, что вот смотрите, значит, убытка приобретателей, вот вы, я выгода приобретатель, дальше вы пишете, да, вот ну, вот в оферте у меня написано, что вот такие такие такие то действия говорят о том, что вы акцептуете оферту. Понятно, да? Значит, если они сделают хотя бы одно действие, они согласны со всеми остальными действиями, условиями и тарифами, которые вы выдвигаете в этой оферте. И если они будут делать другие действия, которые также прописаны в этой оферте, да, значит, они первым своим действием уже дали на это принципиальное согласие. И значит, вы можете их дальше там, выставлять им, акты выполненных работ по оказанной услуге, да. можете досудебные претензии им выставлять, ну, работать как обычно, вы продали услугу. По оферте, вы должны теперь с нее получить деньги за оказание этой услуги. Вот, пожалуйста. Дальше уже работаем. Да? Как обычная сделка. Все переходит в рамк обычной сделки. Как только совершается акцепт, то есть выполнение какого-либо действия той стороной, все это переходит в рамк сделка. Еще раз повторю. вот Со своей стороны судите. Вы пришли в Ашан. Там 500 шампуней на выбор. 500. И вот вы такие ходите, этот не нравится, не нравится, не нравится. О, вот этот нравится. Взяли. Он стоит 250 рублей. Вот как только вы пришли на кассу и его оплатили, у вас совершена сделка. Дальше уже оферты нет никакой, ребят. Это сделка. И сделка совершена. Дальше оф... реклама уже не действует. Ваша оферта уже не действует. Но... Человек акцептовал. Что значит «акцептовал»? Это значит, что если он к вам полезет еще раз, он уже ознакомлен и заранее согласен со всеми вашими ценами, тарифами и т.д. и т.п. Понимаете? Все. Как только человек сделал первое действие после того, как он осведомлен, еще тем более под роспись да, о вашей оферте, о вашем предложении, дальше уже на него включается все остальное. То есть работает вот таким вот образом. Оферта ровно до тех пор действует, пока не совершена сделка. Вот действие акцепта оферты означает сделка. Какое у нас действие? У нас наши ЖКХшники любимые сделали очень-очень классную штуку. Они в жилищном кодексе прописали такое конклюдентное действие. Что же такое конклюдентные действия? Конклюдентные действия – это действия, которые не, требующие, не требуют заключения договора, ни письменного, ни устного. Так вот, вот этот вот, э, пример про столовую как раз-таки про такие действия. Когда на основании ваших действий, то есть вы же приходите в столовую или в ресторан, вы же не совершаете заключение договора да, для того, чтобы вам там меню принесли, что-то вы заказали и так далее. Откуда они знают, что что вы оплатите еду, ну вот откуда они знают? Они же действуют на свой страх и риск, получается, да, и, и а, только надеются на вашу порядочность, так вот, это все пришло из общепита, ребят, из всяких вот таких вот спер, сфер, вот эти конклюдентные действия, когда вы своими действиями даете, значит, второй стороне четко и ясно понять, что вы выражаете полную готовность к заключению сделки, к доведению ее до конца. Что это значит? Это значит, что вы пришли в ресторан, вы заказали по меню, вам, значит, повар приготовил, вы поели, и вы обязаны расплатиться. Почему? Потому что вот это и называется конклюдентные действия, либо устный договор, когда вы своими намерениями, вы своими действиями да, выражаете свою позицию, что вы готовы за съеденное потом заплатить. Если бы вот не было такого понятия конклюдентного действия, тогда бы из вас все рестораны, все скажем так, все столовые брали бы наперед, да? сначала бы приходили с вот этой вот машинкой счетной, да, там вас все посчитали, значит, вы оплатили, а потом только вам еду приносили. Вот по этой схеме работают Макдональдсы, да, и все там точки быстрого питания, потому что там у них, ну, очень большой риск обмана, да? обычно крупные рестораны, столовые и так далее, то есть места достаточно большого проходимости, вот, они такую вот не используют вещь. Это все используется, вот именно разруливается юридически и технически именно в рамках конклюдентных действий. Но вот эти вот наши любимые товарищи законотворцы почему-то решили вот эту сферу общепита, да, перетащить в сферу ЖКХ. Вот это мне, конечно, вообще просто нонсенс, да? Почему? Потому что как-то они очень криво это перетащили, эти конклюдентные действия, то есть получается, что водой-то вы пользуетесь, да, но а где, а где оферта-то перед этим, где установленные тарифы на воду, вот они вот вам, вот эти оферты и выставляют в виде счетов и так далее, да, но выставляют-то они как, почему-то по факту, а оферта выставляется до того, как, ребят. Поэтому признавать вот эти платежки офертами, это не юридически некорректно, Понимаете? Когда а, вот эти вот а, бумажки со счетом, да, что в итоге получилось, при представляются в конце конклюдентных действий, то это уже счет на оплату. Понимаете? А счет на оплату – это финансовый документ, он должен быть совершенно по-другому оформлен. Если же это оферта, реклама, то она должна была быть выставлена до того, как. А тогда покажите мне, где, где эта оферта на основании которой я совершаю конклюдентные действия. Где это меню? Где оно оглашено? Где-то должно быть распоряжение МинЖКХ, да, о тарифах, о там еще чем-то там, и как они действуют. Но если вы посмотрите любой нормативный акт по тарифам, он не прошел процедуру опубликования. Любой, абсолютно. Более того, вам скажу, по... у меня есть где-то документ, приказ, по-моему, того же мин, то ли мин региона, но я не буду врать кого, я вам сфотографирую, выложу, а, который отменяет все тарифы на капремонт. Так а если тарифы отменены, то а как тогда? В общем, смотрите, что я хочу до вас донести, что есть очень четкая хронологическая последовательность и юридическая последовательность. Сначала реклама она же оферта, да, со всеми тарифами, действиями и так далее, да, что там, ну, как вы приходите, допустим, в любую сферу услуг, в парикмахерскую вы пришли, вас же не сначала стригут, а потом приговор предъявляют, да, вы и в ресторан вы пришли, вы же не наели там, и потом вам говорят, вы там пили шардоне, поэтому с вас 15 миллионов, нет, ну, это же все, ну, логику включайте, в сферу услуг у нас как работает, сначала приз цен, да, Потом вы делаете конклюдентные действия, то есть вы соглашаетесь, сколько у вас стоит стрижка? А, 350 рублей, все хорошо, стригите меня. да, То есть вы соглашаетесь, вас стригут, потом вы совершенно спокойно подходите к кассе и оплачиваете. Вот они конклюдентные действия на основе оферты в действии. Это схема услуг, ребят законная, юридически обоснованная схема услуг. У нас вся сфера услуг так работает. Вся. Возьмите вы парикмахерскую, возьмите вы супермаркеты, возьмите вы, там, я не знаю, любую-любую уборку домой вы закажите. Все то же самое работает. Да? То есть вы на сайте прочитали прескурант, вот, к вам пришли все посчитали и сказали, а, ну вот, за вот эту уборку вам будет там 15 тысяч. Все, зато мы вам сейчас все отдраем тут. Вот. И вы соглашаетесь или не соглашаетесь. Вот как работают оферты. А, так как они сделали в ЖКХ, ну это вообще с ног на голову поставили все. То есть для начала, для начала должна быть где-то оферта, да, желательно установленная каким-то правительством, ну местным хотя бы, местным разлива, где должны быть все тарифы и почему. Вот. И более того, это должно быть доведено в качестве рекламы, вот в каждом подъезде, в каждом доме повешено. Дальше, следующий вопрос, да, вы уже на основании этого уже будете соображать, ага, значит, это берем, это не берем, это не берем, это вычеркиваем, этим я не буду пользоваться, да, то есть вы уже какие-то конкретные, конклюдентные действия делаете. А как вы можете делать конкретные действия, да, вот что у вас, э, э, вас, вас их лишили? По факту, вот здесь мне хочется к законотворцам задать такой вопрос: конклюдентные действия всегда подразумевают выбор свободный выбор акцептующего оферту. То есть я пришла в столовую, и я имею право выбрать не все 36 блюд, да, а те 2-3, которые хочу именно я. Так вот, когда вы мне присылаете вот эту вот так называемую оферту или список услуг, да, где, где выбор? Вот я, допустим, не хочу пользоваться лифтом, я привыкла ходить пешком, вот хочу ходить пешком, почему я за него должна платить? Где выбор? Мне не нужна эта услуга, мне не нужна услуга там, раз в год мыть окна, но ну, не нужна, потому что я в своем подъезде сама мою окна. Ни одна падла мне их не моет, понимаете, даже раз в год, а я их мою 3-4 раза в год, потому что это мой подъезд, это мой этаж, и я их мою, вот, у меня там око на окошке цветочки стоят, это мои цветочки, я хочу, чтобы было чистенькое окошко, красивенькие цветочки, я так захотела, имею полное право, да, я здесь живу, вот, где вот это вот, да, вот, ну где? Почему я не имею права выбрать? А кто тогда за меня выбрал? А, тогда встречаться? Ну, общее собрание собственников. Что вы говорите? Тогда покажите мне этот протокол, где решением общего собрания собственников выбран именно вот этот перечень услуг, не несоответствующий 154 статье Жилищного кодекса. да? Названия вообще не соответствуют, не бьются ни разу. Вот, а на каком таком основании решили переименовать услугу? А если вы ее переименовали, то покажите мне договор, а кто эту услугу предоставляет? Вот я, допустим, знаю, в 154-м написана услуга «холодная вода», а у нас вода ХВС. А воду ХВС кто предоставляет? Они мне говорят, ну, допустим, Мосводоканал, да, а кто предоставляет услугу «холодная вода»? Тоже МУС то есть, понимаете, по жилищному законодательству получается, что прописаны и четко утверждены, законом установлены названия услуг, законом установлены. Более того, в законе не прописана методика деления, дробления этих услуг по лицевым счетам, квартирам, не написана методика, как дробить. Не написана методика, как дробить услугу на составные части, то есть, как у нас сейчас дробят да, вода ХВС плюс водоотведение ХВС. А где такое написано? А кто предоставляет услугу? Покажите договор. И причем не Абы там какой, вот у меня Мосводоканал. Покажите, а я открываю этот договор, МОЗ-водоканал, там написано, услуга холодная вода. Я говорю, извините, ребята, а где тогда услугах Это одно и то же. Нет, вы меня за дуру не держите. Это не одно и то же. Это совершенно разные услуги. У вас договор, значит, 154 й холодная вода. В договоре с Мосводоканалом холодная вода, а вы мне выставляете воду ХВС. И Это что вообще за дела такие? Понимаете, вот, вот эти вот юридические тонкости и нюансы, они... Они а, сбивают вас всех с толку, потому что, ну, а кто из вас, кто куда побежит, что читать? Никто. Вот они за дураков всю страну держат и вот так вот обманывают всех. Опять же, конклюдентные действия, вот мне тоже спорят в, в спорах в судах, да, конклюдентные действия вы совершаете, нет, извините. А давайте мы разберемся с того, что, а имеете ли вы право? Здесь использовать эту терминологию «конклюдентные действия». Ведь любые конклюдентные действия подразумевают мой личный свободный выбор. А если я не выбирала, то если я не имею вообще, в принципе, возможности выбрать, да, я не выбирала эти услуги, но они мне говорят, ну вы же вот пользуетесь водой. Я пользуюсь, но я пользуюсь холодной водой которая э, написана в 154-й статье. Водой ХВС, я не знаю, что это за услуга за воду ХВС. А у вас на воду ХВС э, ГОСТ есть, САНПИН есть, экспертиза есть? Где эта услуга? А если вы э, предоставляете услугу ХВС, то давайте мне докажите, значит, покажите мне договор, кто эту услугу предоставляет, этот ресурс, да, покажите мне, значит, на эту, на саму эту услугу, на этот ресурс, все как положено. Санпиновскую экспертизу, давайте, чтобы оно ГОСТу все соответствовало по питьевой воде. Вы же все-таки питьевую воду предоставляете, не абы какую. Да? А тробы у вас соответствуют, чтобы поставлять питьевую воду. То есть у вас система водоснабжения вообще соответствует ГОСТу. Вот, поддерживает ли оно такое качество, понимаете, ребята, и там начинается такое вот э, закапывание, зар зарытие, которое ни одна жкхшка вообще в принципе не может себе позволить даже вот понять вообще, о чем вы говорите, ведь я же говорю очевидные вещи, правильно же, это же все законодательно подтверждено, вот, поэтому в случае с офертами, ребята, это, это реклама, и еще раз э, убедитесь в том, что оферта это просто реклама. Когда вы отдаете свою оферту под роспись, это вы просто, как бы успокаиваете себя, что люди приняли на себя обязательство эту рекламу внимательно изучить. Все, больше никакой смысловой нагрузки это не несет. Вы можете отдавать, не прося там ни подписи, ничего, абсолютно. Но ну, вы можете даже не ставить свою подпись под этой офертой, но если вы поставили подпись, да, то просто, знаете, как это, внизу приписывают в рекламе, да, магазин такой-то, ой, нэнэн, там, тра-та-та, -та, ваши реквизиты. Так вот, вы здесь просто свои реквизиты, подписываете, что эта оферта именно вам принадлежит, вы ее выпустили, вы выпустили эту рекламу. Акцепт я тоже сказала, да, и почему, и в, при каких действиях, значит... Акцепт совершается на основании конклюдентных действий, что такое конклюдентные действия, и где совершается на основании там, сделки, да? Вот. Сделка – это всегда купли продажа У нас заканчивается любой акцепт, либо купли-продажи, как в случае, допустим, в услугах. Вы пришли, ознакомились, вас удовлетворила какая-то услуга, вы ее получили да и в конце рассчитались. Совершили конкурентные действия, выбрали да все, что вы хотите выбрать, и потом в итоге заплатили. Теперь подходим к вопросу вот совершения сделки конечной. Да. Процесс оказания услуги уже прошел, и теперь вы совершаете заканчиваете сделку взаиморасчетом. И вот здесь вам выдают товарный чек, либо какой-либо акт выполненных работ и так далее. Да? Ну как правило, чеком все заканчивается в сфере услуг, у них у всех стоят ККМ. И вам дают чек. Что в случае с ЖКХ не так? Где чек? Где какой-либо отчет за принятые деньги, за то, что они именно услугу вам оказали? Именно ресурс продали? да? И чей ресурс? Куда? То есть где обратная связь? И когда мы начинаем разбираться с этим, да, получается, что сделка не окончена. Все сделки в подвешенном состоянии, потому что окончание сделки это взаимозачет. То есть вы деньги, вам чек. Понятно, да, вам документ, подтверждающий о приходовании ваших денег. Чек. Он может быть кассовый, может быть товарный чек, может быть и то, и другое вместе, да, иногда там акт выполненных работ без акта Неважно. Но всегда есть финансовый документ, что в случае ЖКХ не так. А не так то, что вы деньги положили да, им на счет а обратно финансовый чек вы не получили, финансового документа. И это означает, что сделка не завершена. А раз сделка не завершена, то конклюдентные действия применяться не могут, то оферта не акцептована. Понимаете, в чем дело? Вот и все. Поэтому любая оферта, если вам кто-то из ЖКХников будет рассказывать, что у нас все на сайте опубликовано, все есть там где-нибудь там мин-ЖКХ-дом, какой-нибудь сайт, там, и там все опубликовано. Ради Бога. Только у любой оферты есть три стадии развития. Есть оферта и реклама, да, когда вы делаете предложение с установленными ценами. Второе, это есть конклюдентные действия, они же и акцепт, да, то есть вы выбираете конкретные услуги, товары и то, что вам нужно, да, вы, вы выбором пользуетесь. И третье, это совершение или окончание, ну, как бы завершение сделки, то есть оплата. И есть факт подтверждения, да, то есть факт закрепления ваших конклюдентных действий. То есть выбор вы произвели, вот, и, соответственно, теперь вы проводите оплату. Так оплата должна производиться с подтверждением. И чек есть, не что иное, как завершение вот этого комплекса мероприятий, состоящих из трех шагов. Оферта, конклюдентные действия и сделка. Все, если у вас есть на руках чек, то вся вот эта процедура завершена, все выдохнули и пошли спокойно подстрижены, там накормлены и так далее. Если же у вас чека на руках нет, сделка не завершена, понимаете? Тогда мы признаем сделку несостоявшейся, тогда мы признаем конклюдентные действия несостоявшимися и, соответственно, аферту неакцептованной. Все, и остается вопрос тогда, где деньги, где мой вклад? То есть я что произвела? Я произвела вклад. А вы мне вклад не отдаете, верните? Вот, это то, что касается оферты. Но давайте попробуем разобрать оферту с точки зрения нас с вами, да, в том варианте, как я ее пишу. То есть, по большому счету, смотрите, но я хочу тут зайти с другой стороны, чтобы вы еще поняли. Еще одну фишку. Вы, когда говорите, вот я человек, да, вот человек, он не требует документированного какого-то в себе отношения, не нужно документировать человека в принципе. Потому что, как только этот документ, это все, это сразу к чему-то привязывается. Документ, любой документ выдается на что? На объект учета. Объект учета что физлицо. Вот. Но нет такой системы, не придумана, законодательно не предусмотрена. Такой, такая система, которая будет регистрировать или как-то документировать человека. Понимаете, у нас любой документ выписывается на физлицо. Вот вы идете к нотариусу, подтверждаете себя в живых, но вы не себя подтверждаете в живых. А этот документ выписывается на ваше физлицо. Вот. То есть у вашего физлица появляется какая-то новая там фенечка и рюшечка. Но не у вас. Вот это надо понять. Потому что законом не предусмотрено, нет ни одного механизма и, и нет ни одного, ни одного государства полномочий, полномочий прав вообще как-либо документировать человека. Это должно быть сделано на мировом уровне. Понимаете, это на мировом уровне не сделано. Поэтому как может это сделать государство в своих рамках, это нонсенс, да, тогда он будет нарушать международное законодательство, которому это не предусмотрено и не установлено. Вот это нужно понимать, да, и когда вы приходите, и говорите, что я человек, и человек вообще-то не подлежит документированию, вот, но если вы хотите со мной взаимодействовать, то вот вам а, мой прескурант цен, как в столовке, да, вот хотите у меня покушать, вот в столовке, пожалуйста, прескурант цен, вот так вот, кушайте, пожалуйста, я вам наложу, я буду с вами контактировать. Вот. И вы можете выпускать такие рекламы. Реклама, она ни к чему никого не обязывает. Абсолютно. Это просто реклама, оферта. Поэтому вы, когда взаимодействуете с кем-либо, вы говорите: Чуть-чуть, вообще-то я не обязан. Я как человек, я не обязан вообще ни подчиняться, ни, ни вас слушать, ничего. Но. Я могу, но вот на таких условиях, вот моя реклама, все. А дальше уже выбор человека, хочет он с вами контактировать, не хочет он с вами контактировать. Вот, И он прочитает, как правило, все читают, все понимают, о чем идет речь. А, так нет, так я не хочу. Ну все, ребята, не хотите, не хотите, понимаете, ваше право, ваша воля. Я пошел. Вот, здесь еще волеизъявление, возле... волеизъявление я, кстати, тоже хочется затронуть один такой вопрос и один такой нюанс, да, по правилам нашего славянского языка, русского. Все мне что-то в последнее время надо делать волеизъявление, я хочу, пошел, сделал волеизъявление. Разберите слово волеизъявление, вот просто для себя разберите, пожалуйста. Воля из. А дальше я в линии Явление само по себе это а, я-не-я, воля из явления не я, не-я, я-не-я, Окон... окончание я-не-я. То есть это воля из кого? Из того состояния, когда я-не-я. Тоже касается слова покаяния, воздаяния, да? я-не-я. Воля изъявления, потому что я е читается созвучно одинаково, да, я не я абсолютно. А, поэтому, кого вы там, воля из я не я, вот, тоже непонятная суть. Кому это слово, воля волеизъявление придумали, для чего, из кого вы волю извлекаете, да, воля из, из того состояния, когда я не я, когда я не обрел суть. Вы знаете, когда я понимаю, кто я такая, и я нахожусь в моменте здесь и сейчас, да, и я прекрасно понимаю, что я человек. Человек не может делать никаких волей Понимаете? Человек может отдавать приказы, распоряжения и требования. Вот. Потому что требы или прошения... Но чтобы просить человека, нужно, чтобы с тобой был равный. Должностное лицо не может быть равное человеку, просьбы не прокатывают. Требовать от него, как от должностного лица, который обязан исполнять какие-то должностные инструкции, вы имеете полное право, как высшая власть. Дальше, распоряжение отдавать тоже имеете полное право, как высшая власть. Приказы отдавать можете. Приказы, указы издавать, ради Бога можете. Вы наделены сувереном, и вы наделены высшей властью. Вот. Причем, как бы, вы же еще и по, помимо этого субъект пожизненного права, да, то есть вы пожизненно этим наделены. А, почитайте декларацию человека, и там написано, что права и свободы человека неотчуждаемые даны каждому порождению. А что значит неотчуждаемые даны каждому порождению? Это значит, что вы. Субъект пожизненного права. За вами это закреплено. Пожизненно. Неважно, что вы в своей жизни, в какое государство вы вляпались, куда вы бы там ни залезли, ваши права и свободы ⁇ это ваше пожизненное право. Никто не имеет права их отчуждать. Как бы вы это все не отчуждали, это все незаконно. отчуждение ваших... Вашей воли, отчуждение ваших прав, отчуждение ваших свобод от вас не, не, незаконно. Вы субъект пожизненного права. Поймите это, это пожизненно вам дано при рождении. Вы даже делегировать-то, по большому счету, не можете. Ну, если вот так вот разобраться, потому что нет такого закона. Оно неотчуждаемое, принадлежит каждому порождению, как вы понять не можете. И когда говорят, я сделал кому-то волеизъявление, ты из какого состояния сделал? Когда был я-не-я, решил кому-то передать свою волю? Но ты же признался в том, что да, тебя, тебя подавили, твоя воля была подавлена, ты был в состоянии я-не-я, вот. А что это значит? А, было оказано психическое, моральное, там, физическое давление, гнет, прессинг. Вот. Поэтому все, что вы там волеизъявили из такого состояния, оно все ничтожно. Почему ничтожно? Ну, потому что у нас все, что было, знаете, все, что было сказано под принуждением, не является вообще каким-то юридически значимым фактом. Вот, ребят, поэтому думайте о том, что вы делаете как вы это делаете как вы говорите, да, выражаетесь, потому что все имеет огромное значение. И если вы идете в суд и так далее, судьям это все очень хорошо. Очень хорошо рассказывают. Я вам больше того скажу, что э, даже очень многие полицаи наши очень хорошо уже разбираются, что такое волеизъявление. И когда они начинают там, в полиции говорить, вы там вот выскажите, вы, как высшая власть своей волеизъявления, я говорю, дружочек, где написано в Конституции? что я обязан волей изъявля... воле изъявляться, волей я не я, из состояния я не я. Где? Нет. Там, там как написано? Проявить свою высшую власть да, путем и всего два способа. Либо референдум, либо свободные выборы, Все, вот, а все остальное непосредственно, непосредственно, то бишь без посредников, вот, поэтому тыкать их носом, тыкать, тыкать и тыкать, а то все очень умные, понимаете, они же упреждающие действия делают на раз, два, три, причем мгновенно. Уже смотрю, все этот, ой, я волей изъявил. Думаешь, ёлки-палки, ну что ж ты наделал, да? Ну ты признайся теперь, что это все было под гнетом, под манипуляцией, не разобрался, был неправ, все. Но отмени свои действия, ты же имеешь на это полное право отозвать. Ну, кстати, еще одну вещь не рассмотрели, как отзыв, как акцепта. Можно отозвать оферту, можно отозвать акцепт. Вот, И этим тоже можно пользоваться. Можете сначала одно в суд написать, да, там подать, то есть обязательно хотя бы рассмотреть это. Под, под роспись, под печать. Потом uh, можете отозвать uh, оферту или отозвать там акцепт, если вы кому-то что-то дали. Да? да, можете ради бога там ЖКХ написать. Ну вот, кстати, в, в теме ЖКХ uh, не обязательно отзывать акцепты. Я уже объяснила почему. Потому что там сама сделка не закончена. А раз сделка не значит она ничтожная. А раз она ничтожная, значит конклюдентная ничтожная, значит и оферта ничтожная. Ну так разваливается вся цепочка мгновенно но если вы где-то уже что-то вляпались вы этот акцепт можете отозвать всегда отозвать всегда до тех пор пока пока вам не выставили счет или пока там еще что то то есть что что значит отозвать акцепт рассказываю на примере вы пришли в ресторан заказали ой хочу там мясо хочу там вот это вот это вот это заказали да потом этот официант ушел и вы через 15 минут посидели, ой, что-то нет, что-то мяса, видимо, нет, что-то много, да, и заведете официантами, а можно отменить заказ, а то я вот мясо не хочу, давайте мы его там лучше на мороженку заменим. И он такой, ну, сейчас я спрошу повара, если повар не начал готовить, то я отменю. Но по-человечески мы понимаем, да, что, в принципе, официант тоже прав. Но, как правило, рестораны все идут навстречу, да, говорят, да, конечно, давайте, да. Отменяет этот заказ повару, говорит, все, не готовь. Вот, как правило, вот так вот выглядит отзыв Акцепта. Если вы вот, в рамках оферты действуете, да, в рамках вот, каталога, скажем так, меню в ресторане, то отзыв акцепта выглядит примерно так. Вы имеете право это делать, и они с той стороны, если вы предлагаете что-то, они тоже самое имеют право отозвать свой акцепт. То есть они сделали какое-то действие, да, потом они его отзывают. По поводу персональных данных хочу, ребята, еще один раз вам напомнить и прям большим жирным восклицательным знаком. Значит, откройте, пожалуйста, все сто пятьдесят второе ФЗ по персональным данным. И проверьте, что является персональными данными. Ваше ФИО не является персональными данными, не является объектом персональных данных, которые охраняются 152-м федеральным законом. Почитайте, пожалуйста, внимательно. Там есть, кстати, разъяснения. я видела тут недавно, очень хорошие были разъяснения по поводу того, что является ли адрес там домашними персональными данными и так далее. Пожалуйста, изучите этот момент. Потому что ваши возмущения, они напрасны по поводу того, что я отозвал, а они дальше используют. Они имеют право использовать общедоступные персональные данные. А общедоступные персональные данные как раз таки это ФИО, это а, телефон, это электронная почта, это адрес и что-то там еще. Ну В общем, прочитайте, там, там есть определенный перечень того, что не является, что является общедоступным. То есть, по большому счету, они ваш телефон могут взять откуда угодно, но не являются персональными данными, не являются общедоступными, если вы где-то его сами регистрировали в сети или еще как-то, вот. там единственное, что по поводу телефонов есть ремарочка такая, что... Компания, в которой собирается, собирает, собирает вот эти персональные данные, она несет за них ответственность. И если ваш телефон используется не по назначению, не по разрешению того, для чего вы оставляли телефон, да, для а, отправки вам счета, чеков и, или там рекламы какой-то, да, то компания, которую вы оставляли, несет за это ответственность. Компания у нас, как правило, сливают эти телефоны, вот, но здесь надо разбираться, потому что они этот закон крутят как хотят. Ребят, вот внимательно разберитесь, посмотрите, что является персональными данными, а что не является. Вот если кто-то сделает такую работу, сделает нам памятку, мы ее вывесим. Поэтому у меня такой памятки нет. Я вам сразу скажу: вот я не делала себе такую вещь. Я персональными данными не особо заморачиваюсь, потому что я сейчас понимаю, что та система, которая сделана по физлицу с точки зрения учета, вот все, чем они там обмениваются, вот ее вот этим сломать сейчас нельзя. То есть там четко привязана к номеру физического лица, к идентификатору, я бы так сказала, там идет привязка по системным, по системным номерам. И идет привязка там некоторых вещей через паспорт, через номер паспорта, да, либо номер страховой, либо номер ОМС. Вот, то есть где-то еще идет по ННН, то есть там есть определенные числа, которые связывают те или иные объекты между собой, там а, через... Через нумерацию все это проходит. Поэтому эта система она не использует персональные данные. Там ваши данные, карточка с данными вашими, она даже недоступна ни оператору, никому. Понимаете, они другими методами это делают. Поэтому, по большому счету, заморачиваться на этот счет, но ну, я считаю, что пока, пока это очень трудоемко и выхлопа от этого, ну, пока я, я не вижу пока. Вот. Вполне возможно, что я, может быть, докопаюсь до этой темы, вам потом подробнее расскажу. Но пока вот я разбиралась и я поняла, как они, как они взаимодействуют, вот эти все системы, и там реально, ребят, не учитываются персональные данные. Поэтому они вам и пишут такие отписки. Вот, вот что хотелось бы мне сказать по поводу оферты, более такую полную вам дать информацию, да, чтобы вы уже понимали, что это такое, и как ей пользоваться. Это ваша реклама. Вы имеете полное право ее издавать, вы имеете полное право ее трансформировать, модифицировать под себя, как хотите. Вот, это ваше вообще, ваше право на ваше усмотрение, и не нужна человеку абсолютно ничего. Но вы поймите правильно, оферта не делает, не наделяет вас статусом и, и статутом человека, не наделяет. Это лишь некая ваша реклама, как вы хотите с людьми взаимодействовать. То есть, если к вам кто-то лезет, вы говорите, а, да пожалуйста, ну вообще я не хочу, но если вы настаиваете, то вот на этих условиях мы с вами повзаимодействуем. Вот, то есть оно не подтверждает, что вы человек, поймите меня правильно. Это сделано для других целей. Еще раз повторю, для какой цели. То есть если вы уж там очень сильно настаиваете со мной повзаимодействовать, как с человеком, то вот на этих условиях. Готовы? Я повзаимодействую. Не готовы? До свидания. Вот, у меня есть... По-моему, я вам отсылала, поищите на канале оферта для энергетиков». Вот там вообще со всеми прескурантами, как со мной надо взаимодействовать. Вот, там такие нормальные цены лошадиные. Ну, пусть взаимодействуют на свое усмотрение, пожалуйста, это их право. Поэтому, ребят, относитесь к офертам проще. И, и разделите у себя в голове понимание, что никакой офертой мы свой э, титул человека не подтверждаем абсолютно. Мы подтверждаем своим поведением, своим сознанием и своим вообще вот, я не знаю, своим бытием, да, что мы человек. Все, а не кто-то там не неведомо зверушка, не тварь дрожащая и так далее. Совершенно спокойно. Я человек, я имею право. Вот, кстати, еще хотела такую вещь тоже вот здесь рассмотреть в примере. Вы поймите такую вот прикольную штуку, которую я для себя открыла год назад и очень не нарадуюсь ей пользоваться. Прикол в чем? Они выпускают законы, да, вот законы все и мы такие волну подняли. Вот законы не прошли опубликование, да, не прошли опубликование. Но здесь но все законы, которые не прошли процедуру опубликования, являются офертой. Если ЖКХ или там банк, еще какая-то лабудень, да, пользуются этой офертой и на нее ссылается, значит, они ее акцептовали. Значит, берем, совершенно спокойно читаем это постановление, вот, допустим, 354, да, вот оно не прошло срок опубликования, но мои ЖКХшинки на него ссылаются, а раз они его признают, значит, я их по этому 354-му размазываю в пух и прах. И оно в отношении них будет действовать, ребят, потому что они его акцептовали и признали. Они по нему работают. А что же в отношении меня? А в отношении меня все просто. Я человек. Хоть одно слово упоминание есть в 354 про человека, нет? Так, отметаем. Тем более оно не опубликовано, я его не признаю. Дальше поехали. Жилищный кодекс. Есть что про человека? Тоже нету. Но извините, не про меня. Да? Область действия не про меня. Дальше поехали. И дальше что? Гражданский кодекс. Есть что про человека? Нету. До свидания. Дальше. Конституция. Есть что про человека? Есть. Сколько пунктов? 18. Вот эти 18 работаем, все остальное в сад. Все. А, а что там? А там, что, что государство обязано обеспечить достойную жизнь существования человека. Все, ребята, обеспечивайте. Какие ко мне вопросы? Это к вам вопросы. Почему вы до сих пор не обеспечили? Плохо работаете? Значит, надо поставить вопрос ребром. Значит, вы не исполняете свои должностные полномочия. Значит, до свидания, вы не соответствуете занимаемой должности. Вот и все. А ко мне это какой вопрос? Вы сначала свое соответствие подтвердите. Вот, поэтому, ребят, научитесь такой логике. Все, что не подписано, все, что не прошло опубликование, то, для... то есть оферта. Если вы... вам выгодно, признавайте эту оферту. Закрывайте глаза, делайте вид, что ой, я ничего не знаю, все на меня действует, мне это выгодно. А если вам не выгодно, так и говорите, нет, я эту оферту не признаю. Ну и что, что она там это, она не опубликована, имею полное право не признавать, все. И так и заявляете в суде, я не признаю эту оферту, потому что она не прошла сроки опубликования. Верховный суд что говорит? До свидос, все, до свидос, ребята, все в сад, не буду, не надо в отношении, а вот в отношении их, они ее признали, полное право имеете. И за это вздернуть за нарушение вот этого, вот этого, вот этого, по этой оферте, пожалуйста. Вот имеете полное право и прям суду указывать, что суду надо делать в отношении вот этих вот укашек, букашек всех и, и банков, и же с ними. Вот. Если остались еще вопросы по оферте, ребят, задавайте. Но мне кажется, я уже очень подробно про оферту все рассказала. И про то, как общаться с офертами, и, наверное, какие бывают оферты, да. Что 354-я та же реклама, та же реклама. Но если вы ее не признаете, эту рекламу, то ну чего тут говорить? Да, просто вот заменяйте слово в голове. Они очень привыкли, знаете, вот эти подмены делать с иностранными терминами. Да, не надо нам иностранный оферт, оферт предложения переводится с английского. Вот, не надо мне ваше предложение, да, это реклама. Давайте проще быть, по-русски все переводить. чего вы мне тут рекламируете? Я не хочу. Вот, все, всем удачи, всем пока.